Браво, мистер Маслов Это был единственный человек на острове, кто знал вас в прошлом Прошлое не важно Мне нужны ответы Быстро Все в свое время а пока прошу прощения. Ой! Сладких снов, Эллиот.